И всем снова здорово, ребят, с вами я, Ванёк, и это очередное мое видео без лица, потому что я не хочу, чтобы вы видели тот ужас, что у меня сейчас на лице нарисован. Так как я знаю, я заснул, и я не хочу. Поэтому, опять же, продолжаем мы с вами, начинаем с вами Бэтмен Arkham Asylum играть, только заново. Начинаем мы с вами с отделения интенсивной терапии. Джокера везем, короче. Ну, заново проходим, короче, поэтому на Архемасайлу, потому что у, у меня, оказывается, не все, не все открыты... Вот, Джокер. Иди, блин. Свинси Шар. Свинси Шар. Давай, блин. Ну да. Нет, Интенсивная терапия Ахам awesome. Асавым. Это заново мы За про... Он, э, О. Вот Хорошо. Я тебя снимаю в хорошем ракурсе, а в хорошем ракурсе. ракурсе блин, чрт. Заново начинаем Самое главное, чтобы Джокер был чист. С У нас с О, а вот это вот доктор... сюда вот дойдем и дальше пойдет игра полностью работать достали блин. Да он просто пугает вас. <смех> ну раз разрешен огонь на поражение, то. ребят. Не чувствуете, радостью потянула. Нет? Нет? Значит, какой-то охранник обтянулся. Крок! Старина, это твои проделки. А, -а, а, Крок! Крок, бандит! С этим, кстати, будем сражаться Я с вами, ребят. Да, чуть страшно. Ребят, вы меня знаете, не защ... мне не.. Новые... Вы меня не защитите, ребят. Идем. везем Джокера. Везем Джокера, на. Держите ему крепко. Ага, спасибо, Квинси. Дэвид Хегу, арт-директор. Звуковой директор Ник Арундел? В будет для провьюхи. Вот, принц Крын. Сейчас, извиняюсь, ребятки, так, тут Принц Крын, но это лично для меня, это... Но ничего особенного, сотни людей умрут от воли и страха. Их никчемные жизни придут к ужасному концу. Все благодаря тебе и городу Как тебе такой ответ? Кто из пациентов не должен контактировать с заключёнными истерами Блэггей, в нашем учреждении? У меня различные времена. Кто там возится? Оставаться на месте. Свет! живо, <связывая> до него. Сверх, него. Верь мне тебе, Джокер, нафиг! Верь мне! Прибыл! Красный Альфа? Это значит, что Комиссар Гордон. Вечерок, Джим. Джим. Бен, да, муж, вечерок. А да, еще... это Харлик Фин. Ну ладно. Ну хорошо. Ну да. Все знают. Ну ага, спасибо. Избегайте урока, урона нанося ответный удары. Они не дают мне нажать контрл у заключенных и добить их. Эй, пожалуйста, пожалуйста. Угу. Ну спасибо, Джокер, ага. Что ж мне дальше размязано? Да надо отделение интенсивной терапии. Так, сюда надо. Если ты не вся, не У нас нет секвенсора. Этого. Который... Да, уже, да знаю бежит даже все, все сюда убежала И нарушение режима безопасности на Б8, Б3, Б2. Нарушение да. На B1. Эй, да! Нарушение режима безопасности на уровне B2. Что произошло? Произошел джокер. Да. Тебе повезло, что Наверное, сюда. Дверь Сейчас попробую открыть. для Батарея. Нужно подкрепление. Меня кто-нибудь слышит. Меня слышно. Я с Бэтменом. Прием. Да. Помощь нужна? Нет. Я работаю в динамику. Саз на свободе. О боже, он добрался до Майка. Да, а -а -а. Фрэнки, ты меня слышишь? Сообщаю, помощь уже в путь. <связь> Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне В-1. Оракул, как меня слышно? Громко и четко. Под Он под распоряжается Архивом. Тебе что-нибудь нужно? Отец еще там? Комиссар Гордон в безопасности. На очереди Джокер. Я буду на связи. Слава Богу, это Зас. У него Майка привязан к стулу. Зас в конец пятил. Подожди здесь. Нельзя. Он убьет Майка, если кто-то попытается подойти. Он меня не убьет. Да. На... Не, на их так надо посмотреть, тут... Держать мой вес, если я зацеплюсь за них. Да. Кстати. Нужно подойти поближе к нас и нанести удар. Если идти по земле, он заметит меня. Надо держаться на высоте. То есть за каргульник. Ага. Понял. Принял. Левый Ctrl, правый. Виктор Сас, биография доступна. Ну а да. На Харли, давай, до скорых. Не, ну я понял, что надо так куда-то сюда надо пойти. Я знаю Джокера. Ай, что мне не выбраться. Никогда Ну, честно говоря, да. Доктор Харлин Финзель, ну вы никогда вам не близко. Левый контрол присесть. Электрона обработ... в и... Помогу, конечно же, мне. Да знаю, я понял, блин, ты... не помню уже. <свы> Это не просто побытие по делу, что все спланировано. Помогите! Все будет в порядке, оставайся здесь. <свы> Разбегись, чтобы перепрыгнуть через разлом. Так. На спейс надо зажимать. <плес> Стил, ты в безопасности. Зверем, да. Стил! Стил! захченный с блеггейт <смех> так стоп а у меня же пульт управления вентиляции точно наведенный батаранг должен включить ее и вентиляция чистится сейчас петля квинче шар парха лев контрол а не я ошибся а лев контрол не зажал Я не CTRL зажал, я Fn бук зажал. Что ты так долго? Ага. Что же я это так долго? То же самое бой с Бэйном будет. Не, ну у него тут немножко энергии -то тоже потратил. Эй, друган, я тут. вообще -то. иди сюда. Иди сюда, друг. Дружбанчик, иди сюда, друг. Это какой ты дружбанчик хороший. Нет, а кидаться людьми не надо. Будем здоровье на этот раз прокачивать угоэту в основном. Отвержение произошло. Архем Сити мы сделали также, честно говоря. Так, Я на самом-то деле на месте Бэтса его бы уже бы давно бы скинул. И стал антилогер этого. ты здесь? улучшение от Вейнтэк. Ну на Enter протор. Ладно, будем все улучшать постепенно. Не, не, не, не. Первым делом бросок с потом вот эту вот штуку решающий комбо удар. Где ты? А, да, то есть ты же в одной из этих камер. спасибо они появились неоткуда. я перетащил сюда Джерри, включил ворота а потом наверное потерял сознание Джокер прошел через эту дверь что за ней так кстати мы это называем тут по транспортной системе по транспортной открывай, системе. открывай да он так идет как вот вы мне это надо блин Ну, вообще, да. От назади Харли душит до офицера Боулсом. Спасибо, давай. Нужно к был след. А, так мне сюда надо вернуться. Ну, ясно. На табуляцию карту задания, так направо надо сейчас побежать на. что происходит? Шокер сбежал. Он заперся. И у него твой отец. Да, Барбера. Не волнуйся, я его вернул. Да. А? Да? Я знаю, но. Арагул, я его верну. Джокеру не взять вверх. Я не позволю. Начну с места, где его схватили. Охранник по имени Фрэнк Боус напал на него. Если я найду Фрэнка, найду и твоего отца. Брюс, поторопись, пожалуйста. Uh -huh. Если все знают, что Бэтмен это Брюс Уэйнту Барбара Барбара знает, что Бэтмен это Брюс Уэйнту. Менджер Си. Чида. Мы Фрэнка. 35 очков. я у камер. Изучаю место преступления. И каков план? Найти здесь что-нибудь, связанное с Боусом? Точно. Боус уронил свою фляжку. Пьинчуга. Интересно, что скажет Скадр? Можно идти по запаху спирта. Его оставил Бурбон Фрэнка. Оракул, я взял свет. Отлично. Иди по следу, я собираю материалы по архиму, любую информацию. Mm, Позже арфон. может пригодиться. Ладно, Араку. Ха-ха-ха-ха! А -а -а -а. Спирт уже меньше, ну все же ощайтесь. Ого, спирт, виски. надо сюда так придется по старинке забираться как я, как я всегда это и делаю кстати на f жму тут собираюсь наверх так А Д передвигаться, W В организации какой-нибудь организации, куда Харли хотела вступить, но и так не вступила, потому что, ну, там только только злодеи только мужчины, а злодеи злодейки это две разные вещи, на самом деле. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. А, вот сюда, вот наверх. Ага. Я точно, я это уже забыл, что я делаю. здесь? Я? Да, я здесь. Так, алкоголь, Фрэнк меня сюда привел. Это больно, очень больно, самом-то деле. А заставлять преступников работать вместе, что ли? Не больно, что ли? А один без оружия. Так, так, так, так, так, так. так. Как Да. А, нет. не получилось? До Зажимать пробел нужно. Так, каким макаром? Так, следуем по детектива стреляйте будем вот с оружием. оракул люди джокера захватили проход к тюремному блоку я вот плохо я перехватываю радиообмен охраны кажется банда джокера заполучила оружие знаю я настроен на режим чтобы отыскать бандитов с оружием да. Найти Ай, блин, да я понял. Бэк, не, блин, понял. Нет, тут я, я тут понял, я тут лупил. Очень сильно, ребят. Мы уже это с вами слышали, да, много раз слышали этого Джокера. Ладно, поэтому так. Целированный проход, так. Дело плохо. Я перехватываю радиоармии нахранные. Кажется, банда Джокера заполучила оружие. Знаю. Я настроен на режим, чтобы отыскать бандитов с оружием. Три бандита с оружием из трех. Ты на своих друзей вообще не смотришь, так? По стелсу. И один с оружием тут. Так, остался только один. этот... Понятен был. Попытаемся здесь по стелсу с вами. Хоть он тут и реализован, но очень коряво, очень приятно. Это вот будет сложненько. Сложняя. Ладно, ладно, ладно. Вспомнил эту задание, блин. По а съебам на Дюцвен. Это называется техника по съебам на Дюцвен. затекла, Харли, пасибочки ну. У меня нога затекла, ребятки сказал он кого взять меня что ли так я с тобой расправлюсь, ага тут еще один враг один с оружием ну так я не думаю я знаю что я сюда могу соваться это же чушь капсюшка это муниципальное учреждение на горгулью так А, а, а, ай ай ай ай ай ай ай <соединяющие> ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай Джокер, у меня нога ай <соединяющие> Ребятки. ай а Значит, смотри внимательнее, Шевелись. Нужен первым так, тебя, наверное, так. Не, нужно, наверное, первым именно тебя. А, не, ну тут запись какая-то. Хардин. супергероев в супергероях тоже. Нет, самый сложный это этот. Потому что он остался один, одинёшенько одинокий. Один, одинёшенько остался. Вот, всё. Уф, всё, даже тут, даже, всё. Алкоголь а за да. Среды здесь. Он убил офицера Болса, Да. А следить. Перемещение горна по виске Болса. Дверь заперта. Так. Ну, куда сейчас надо? Слышишь, Нигма. Я знаю, где. Ну, давай. Я уже знаю, что это. Квинси Шарф. Я знаю. Уничтожьте один с чести. Уничтожь десять с чеси, надоедливый а полку, Ну, ну ладно, эскейп так. Я... Байдман, сюда. Я, видел, как я... Понял. Обшарпанный шар. Квинси шар. А, я думал и в первый раз, честно говоря, я думал, какой у тебе обшарпанный портрет. Портрет. Армии Джокера, через ворота. Mm -hmm. двое из моих людей шли к выходу и Фрэнк застрелил их у них не было ни шанса болс был один? сначала я так и подумал, yeah. а потом увидел Харли mm -hmm. Квинт в окружении заключенных из Блэк mm -hmm. они просто убивали всех, кого нашли в помещении у меня не было выбора я забежал сюда, запер дверь я все видел по каналу безопасности ахам ммм комиссар услуги их больше не интересовали. И дело продолжили без него. Да. Отлично. Он был подонком. Ну, отлично. То есть, смотри, твоего друга, ладно, допустим, твоего друга Влада убил... Моего лич... лучшего друга, на Влада, убили. Я сказал ему, а он был плохим копом. так так. Я практически на север вышел, кстати. Блин, только батаран, что скажет Джейка Годный. Проходили ходили уже этот обшарпный портрет. Квинси шарп. И как я этого босса последнего прошел в этом нахм сити, я до сих пор удивляюсь. Нет, хотя стоп, я не, я тут поеду побегу вверх. Полечу, что ли? На. А то, что я в инфракрасном свете все это сделал, это ничего, без Архем Сити. Ай! Психушка Архам! Да, Архмасал. В основном сюжетку сейчас сделаем. Ботанический сады. Чертям собачьим. Сработала сигнализация Бэтмобиля. Барак, Бараб Так А я должен Туда бежать Ну ладно так, сюда Нет так Должен На Вот сюда На Бежать На Нет на В противоположную сторону В эту в сторону Да На В эту сторону Бежим да. Тут дальше будут. Тут очень сложно будет. Тут снайпер будто из Блэк Гейт. И тут не охранники будут, а запчёные. Ай, блин, черт. Больно. Положу это, наконец, немедленно. Не, надо, не, надо на пробел тут нажать. Вот сюда вот надо вот так вот залезть. Один, два. Вооруженных так. Одного устранили и второго сейчас тоже может ну, по-бесшумному, потому что ну, мы же с вами не хотим, ребята, собственно, опыта маловато иметь. Вверх вниз, всех вниз есть, такой не усил. Блин, ребят, извиняюсь, что то не, не случайно, короче, нажал на хром. У меня мышка выскочила просто из игры. Блин, черт, опять. Извиняюсь, ребят. Ползунок не случайно. Выбежал. Интенсивная терапия. 1915. Опыта защитить Бэтмобиль. Выполнено задание. Бонус за максимальное комбо ИС 4 В багажнике Бэтмобиля хороший запас гремучего геля. Мне он может прик багажника Бэтмобиля. Знаю, эту штуковину видел. Брюс, видел я, увидел. И места, кстати, Арклер, где? Слабость. Похоже, здесь была потасовка. Нужно осмотреть местность вокруг Бэтмобиля. Возможно, я найду какие-то улики и пойму, куда она увела Гордона. Это улика? А да, точно, лик же желтым подсвечен. И вверх, и вниз, и вверх, и вниз. Табак, табак, никотин, никотин, никотин разрушает ваши клетки. Вот поэтому я и не курю. Поэтому я и не курю, потому что эффект от табака даже хуже, чем от простых обычных этих сигар. А там еще смог в табаке есть, в сигаретах. Смог дофига, короче. Смог day day day day. Смог day day Не, мне эти парни, которые тут, они очень сильно. На самом-то деле, мне снайперы, которые тут отдыхают, не очень сильно помешают. Я знаю, ребят. А, нет, пока что охранник. Блок, мне Его растерзали и бросили в воду. У Я вернусь. Ты им вообще не плачь. Джокер. За Зачем я вам не плачу, надо было спросить. Вот так. 6. Хорошо вам, я давно не махался, ага. А тут помахался бы... Ай, блин! Извини, вылетело опять же. Игра. <плых> да не настройки нужны, ёпал. Не люблю, когда игра вылетает вот сама по себе. Вот так вот, как Бэтмен Архамасайл. <плых> Ненавижу, терпеть не могу этого честно. А, <плых> говорю! Терпеть этого не могу. Да, блядь, ты черт! Вылетает, ненавижу. Не могу терпеть-то. Подажа. Вот Когда хоть какая-то игра вылетает... Короче, ребят, покупайте, ну, ну только если я вам скажу, что... Быть ну, на нархимасалом, пожалуйста, не берите, потому что вы заманаетесь делать так, чтобы она не вылетала нафиг я, во-первых, снимаю на ОБС так как не хочу собственно да я бета говорю а -а -а. Верми. Вы не напрасны ли щедрые дары? Здорово, Харли. Где да да да да выход можно искать через главные ворота невозможно так надо искать обходной путь В Медицинское отделение найти другой путь так а не понял а может через верх получится опять вспомнил я точнее как я туда вроде бы заходил хотя может и не получится на самом-то деле Раз же бывают ситуации, ситуации в жизни, в моей особенном. Жим детектива может найти слабые места во внешних стенах мир блока. Так. Внешние стены. Внешние стены. То есть это тут они где-то. Ну не внутренний же написано, а внешний. А, нет, там еще, кстати, трофей Ридлера есть кое-какой, мне надо забрать его тоже. Я над этой загадкой, короче, которая в самом начале была с Ридлером, где он сказал, не порежьте об этот обшарпанный портрет. Я портрет, я всегда, эм, я всю... Короче, я много времени потратил, ну И не догадался, про чё он, Потому что портрет в обшарпанных. Только потом он... Думал, может какой-то обшарпанный, может какой-то не такой портрет. Так. Захват с высоты. Так, нет. улучшаем к пока что мы бета-ранги с вами, потому что нам это тоже очень сильно нужно будет. Но не, не, не, не, не бета-ранги, в смысле, а решающий удар и суперкомбо. Маркел, Кома, шифты лев, shift и правых кнопок мыши это решающий удар, так. И включить режим детектива, так. А, тут то а... а я думаю, что тут ничего, что тут ничего нету. Вот и плутовка Харли, реально. Ну за это и. Я тебе... Ты мне нравишься. За то, что ты такая плутовка, блин. А я ничего не вижу, ребят. Я, я в очках не потому, что я много чего вижу. Я не потому, что много чего знаю, я а потому, что ничего не вижу с очков и с очков. По-любому так и сделает. Я уже вам говорю, как даже не психолог, не психотерапевт типа лично, а просто как человек, Он по который уже эту миссию проходил. Он по-любому так и сделает, я вам честно говорю. Чайпер-свидера так. Он по-любому... БА! Вот ненавижу я, когда так мышка делает, честно говоря. Вылетает из, из игры, с этого экрана. То есть она вылетает, я когда не люблю. Да, кстати, я нафига. Четыре, пять... 4, так на 4 не на надо на f на горгулю надо Перейти с этой на эту, с этой на эту, с этой на эту, с этой на эту. Не, ну, вы дураки, блин, ребятки. Оптимально, вы дураки, дебилы, ребятки. Нет, АК, АК, а у этого ДРОБАЖ. <свист> <свист> <свист> Ненавижу, когда это так делается, честно говоря, когда мышка вылезает. <свист> Ребят, реально ненавижу, когда так мышка делает, выбегает из игры, вот, то есть вот, вот так не люблю, когда она делает, ну, тут будет полное прохождение, как я лично понял, ну, mm. тачка. Так, на F, на X, 5. А тут пятерного удара нету. What the hell is this? What the pack is this? Сейчас обойду, Ну, К У этого... <свист> Ребятки, извиняюсь. Скоро мы очень, очень скоро будем играть, продолжать в эту игрушку играть, ну, точнее, и давайте всем, короче, всем увидимся с вами в следующих эпизодах Бэтмена, Архам Асайл, конечно же, или Архам Сити, или Архем Найт, короче, ребят, давайте всем пока-пока, до скорых встреч, увидимся с вами в следующих эпизодах, чего-нибудь, пока!